Это не баг, а фишка, говорили они в Купертино. Но ничего, благо вроде бы вовремя исправили это все с релизом новой бетки. Привет всем яблочникам, вы смотрите Apple Finder и я его ведущий Артем. В этом ролике максимально подробно поговорим с вами о новой испеченной iOS 12 Beta 12, которая вышла буквально вот совсем недавно. Буквально вот совсем недавно. Эх то вот слова жоп, я поставил же два слова и причем произнес их и что-то там сказал абсолютно неверно. Поговорим с вами об одной критичности неисправности, из-за которой Apple могла бы пострадать, потерять свою долю в акциях, но тем не менее, менее чем за двое суток она эту оплошность исправила.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 И записания. Специальное, волшебное, магическое, мистическое, масонское, какое угодно значение можно придать этой произвольно появляющейся табличке с надписью. Доступно обновление iOS точка. Обновите установленную у вас, у вас с большой буквы Beta-версию iOS 12. Обновите. «Обновите», говорит она, но если мы нажмем на параметр «Закрыть», зайдем в настройки «Основные обновления ПО», то мы не увидим с вами никакого обновления. Все это волшебное деяние со стороны Купертина и Apple длилось с 29 августа, то есть среды 2018 года, по 31 августа, то бишь пятницы 2018 года. Скорее всего, вы ожидали, что в iOS 12, Beta 12, ну по названию-то, да, вот вроде бы кажется, появится что-то действительно такое сфиксируется. Св естественный, экстрасенсорный и все вот это вот, но на самом деле нет. Исправили баг очень бесячий, очень раздражающий с вот этой вот самой вечно выскакивающей табличкой. Причем это не первый раз, когда у разработчиков из Купертино руки растут не с того места. Весь смысл состоит в том, что при релизе iOS 12 Beta 11 разработчики почему-то решили, что iOS 12 должна жить в прошлом и застрять точно так же в прошлом. Тем самым iOS 12 бета 11 застрял на дате 29 августа, и поэтому каждый раз предлагала пользователям обновиться на самую новую, испеченную версию iOS 12 бета, какую-то там, но, в общем-то, обновление не приходило и ничего не было. Как выяснилось, позже это системная ошибка. И если, например, зайти в настройки даты и времени, перекрутить дату и время на 29 августа, то сообщение мистическим образом пропадала. Но при этом, если отключить синхронизацию с настоящим временем и вернуться назад в прошлое, то, например, не работали бы соцсети, которые требуют постоянного и ежедневного, ежечасного, ежеминутного обновления. Если вы каждый раз с релизом новой бета-версии iOS 12 устанавливали ее себе на свое устройство, не затягивали, не откладывали и все в этом духе, то в вашем случае прошивка будет весить порядка 80-70 мегабайт. Вообще надо было наоборот, ну да ладно. Если же вы затягивали, и у вас на вашем девайсе стоит iOS там, 12, Beta 4 какая-нибудь, то в вашем случае размер накопительного обновления будет составлять от 2,5 до 3 гигабайт. До презентации Apple 12 сентября осталось порядка 11 дней, поэтому смысла загадывать уже нет. Посмотрим уже совсем скоро, что там нам представят. Возможно, выпустят Golden Master, возможно, нет. Возможно, и это уже является финальной версией, бог его знает. но в общем-то, спасибо за Просмотр, обязательно делитесь этим видео со своими друзьями, в частности с теми, у кого установлена iOS 12 и кого точно так же бесит и раздражает вот это вот вечно выскакивающее уведомление. И не забывайте подписываться на канал, нажимать на колокольчик, ставить лайки и запомните, что чем больше лайков вы поставите, тем быстрее выйдет следующее и не менее крутое, интересное видео. Совсем скоро увидимся, до встречи, пока!